И в этом видео речь пойдет о самом простом способе переделки компьютерного блока питания в лабораторный блок питания регулируемый, импульсный блок питания. Минимальное напряжение 1,1 вольт, максимальное напряжение 25 вольт. Независимая регулировка тока. Напряжение не меняется. Лабораторный блок стабилизированный. И имеет все атрибуты защиты давайте подключим нагрузку 100ватную галогеновую лампу. потребление лампы сейчас 6 ампер сейчас мы видим регулировку тока стабилизация довольно хорошая и под нагрузкой напряжение у нас не проседает как было 13 1 так и осталось максимально выходной ток 10 ампер максимальное напряжение 25 вольт то есть тут все разъемы сохранены штатный вентилятор только развернутый наоборот чтобы был Вовнутрь. Вольт-амперметр, выходные клемники, потенциометр для регулировки тока и потенциометр регулировки напряжения. В интернете есть очень огромное количество способов переделок компьютерных блоков питания ATX-300, ATX-350, выполненных на широтно-импульсном модуляторе микросхеме TL494 и ее аналогов К7520 и тому подобное. Но есть одно но. Все эти способы не рассчитаны на новичков. То есть все эти способы и схемы рассчитаны на продвинутых пользователей. Я имею в виду полноценную переделку блока питания, где задействованы все функции шим-контроллера, а именно это защиты, регулировка тока и напряжение с сохранением всех защит. Это довольно трудоемкое и кропотливое занятие. В свое время, если бы мне показали такой способ, о котором я расскажу... Далее я был бы очень доволен, так как лабораторный блок мне был крайне необходим. Несомненно, использование импульсного стабилизатора с задействованием всех узлов широтно импульсного модулятора лучше и имеет максимальный КПД, ну и соответственно более, компактную, более компактное размещение деталей и схему в целом. Наш лабораторный блок питания построен с традиционной схемой управления на микросхеме LM338 сдвоенной микросхеме, включенная параллель, которую мы практически используем в каждом нашем устройстве. достоинством нашего способа переделки является, несомненно, простота, и в результате мы имеем полноценный лабораторный блок питания. Итак, давайте подробно о переделке. Это у нас переделанный ATX 300 в качестве примера. Возьмем вот этот ATX 350. Итак, вот наш переделанный блок питания. Что мы здесь видим? Штатный сетевой фильтр с разъемом. Вентилятор у нас запитан от 5-вольтовой линии. После переделки она у нас будет 10-вольтовой. Схема управления вот на таком радиаторе от старого микропроцессора где у нас находится составной транзистор, состоящий из КТ-815 и D209L. Это силовой транзистор, взятый из подобного донора, блока питания. Вон их видно. Аналогичные транзисторы. И выходной силовой частью две микросхемы LM338, соединенные в параллель. Они также обеспечивают все необходимые защиты, которые в них встроены то есть по сути на выход добавлена только схема управления сплаты блока питания удалены всего лишь основных два компонента о которых я дальше расскажу ну и соответственно электролит по удалены все электролиты и по линии 12 вольт я добавил электролит на 5000 микрофарад 50 вольт и 5 вольтовой линии соответственно если вам нужны все напряжения то можно просто заменить электролиты на напряжение 35 вольт и все вольтамперметр у нас питается тоже от 5 вольтовой линии так давайте по порядку рассмотрим переделку блока питания первое что необходимо сделать проверить блок питания на работоспособность для этого мы подключаем в разрыв сетевого кабеля лампочку на 220 вольт и далее на всем этапе переделки пока полностью не убедимся в работоспособности наших нашей схемы проводим через эту лампочку чтобы избежать неприятных сюрпризов зеленый и черный провод зеленый провод писи он землей подключим нагрузку к линии 12 вольт и включаем наш блок питания в сеть блок питания у нас исправен и работает идем дальше теперь от первой ноги микросхемы вот у нас начало точка, от этой первой ноги до линии плюс 12 вольт нам нужно проследить и найти перемычку очень часто она обозначается как на плате как g13 но в некоторых случаях конечно бывают исключения и она может оказаться под другим каким-то номером но ее легко проследить пробежавшись от первой ноги до линии плюс 12 вольт и найти эту перемычку и просто ее перекусить кусачками эта перемычка обратной связи отпустив эту перемычку мы получим на выходе всех линий максимальное напряжение по линии 12 вольт это будет примерно 28 вольт по линии 5 вольт у нас станет 10 но после того как мы перепустили включить блок питания у нас не получится так как будет срабатывать защита по перенапряжению и блок питания у нас не запустится есть два способа как отключить защиту по перенапряжению ну первое что можно сделать найти на плате диод Идущий от четвертой ноги микросхемы на плате чаще всего обозначается как D29. Его тоже можно просто перекусить кусачками. Либо отрезать линию, идущую от четвертой ноги микросхемы, и подключить ее на землю. И уже после этого, включив блок питания в сеть, он запустится, и на выходе по всем линиям мы получим максимальное напряжение делать это нужно кратковременно чтобы не взорвались наши электролиты если наш блок питания запустился появились все напряжения после этого стоит выпаять все вот эти ненужные провода нам и оставить несколько проводов для питания вольт амперметра и вентилятора с линии 5 вольт и один провод по линии плюс 12 Выпаить электролиты по всем линиям 5 вольт 12 и 3 3 вольта и заменить на аналогичные с напряжением 35 вольт вот собственно и вся переделка. мы получили на выходе максимальное напряжение и лишили всех защит предусмотренных блоком питания но они нам не нужны больше ничего переделывать тут нам не нужно и дальше мы всего лишь подключаем к выходу нашу схему управления и лабораторный блок питания у нас готов. Теперь давайте посмотрим схему. Итак, сейчас перед вами принципиальная схема блока питания компьютерного на микросхеме TL494. И сейчас я на схеме покажу два этих компонента. Вот перемычка. Идущая от первой ноги, к плюсовой шине, плюс 12 вольт, перемычка обратной связи, G13, перекусив которую мы получаем максимальное напряжение на выход по всем линиям. И отключение защиты по перенапряжению. Диод D29, вот он, который необходимо удалить. Он у нас подключен к четвертой ноге микросхемы. Либо в другой способ, как я уже сказал, отрезать четвертую ногу микросхемы от всех линий и подключить ее на землю. А здесь уже переделанный наш блок питания с добавленной схемой управления. На входе у нас штатный сетевой фильтр, наш переделанный блок питания. И рассмотрим теперь подключение схемы управления. Вот мы видим с бывшей линии плюс 5 вольт мы подключили вентилятор после дросселя штатный электролит на 16 вольт мы заменили на 35 вольт далее идет у нас управление по току это составной транзистор из кт 815 и д 209 л потенциометр на 10 килоом базовый ограничитель кт 815 на 560 ом далее вольтметр амперметр и самое главное силовая часть 2 микросхемы lm 338 соединенные в параллель при помощи тока выравнивающих резисторов 5 сотых он но это если вы делаете на плате если подключаете как в моем случае навесным монтажом эти две микросхемы то тока выравнивающие резисторы не обязательны так как данное сопротивление нам дадут подключенные провода потенциометр на 5 килоом регулирующий выходное напряжение ну и предохранитель на всякий пожарный случай на выходе все те защиты которые мы отключили на нашем блоке питания теперь обеспечиваются микросхемой lm 338 и таким образом мы получаем стабилизированный регулируемый блок питания со всеми атрибутами защиты ссылки на схемы Переделки будут в описании, которые можно будет скачать в наших группах в соцсетях. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!